То есть мама тебя подвязала, нормально совершенно, подвязала на себя, чтобы свое здоровье зависело исключительно от нее. Ней, это ваша родовая программа, с ней в свое время то же самое сделала бабушка, поэтому у вас одинаковый вот этот вот пробел, да, фраза сказанная, что без меня ты никто там или еще там что-нибудь, да, вот эта вот ключевая фраза, которая кому-то она мимо уши, а тебе она, что называется, в самое, в самое яблочко. Та же самая фраза, которую в свое время слышала твоя мама, та же самая фраза, которую в свое время получила от своих же родичей и твоя бабушка. То есть это у вас такая родовая программа. Значит, соответственно, эту связь надо рвать, подключать себя напрямую к Земле и разбирать, разбирать эту фразу, вспоминать. То есть у тебя появятся свои собственные дети, и ты, не дай бог, в какой-то момент чисто автоматически эту фразу произносишь. У меня, и меня фразы приходили очень интересные, когда угу. говорю, мне было сказано, ты ко мне на коленях приползил. То, такие фразы стала вспоминать. Вот. Отлично, а вот как вспоминаются, сразу бери их и записывай. И каждую из этих фраз по технологии разбираешь на ментале. И на каузале, соответственно, тоже вместе с цепочками, потому что это, родовое, это, это ваша родовая мулька. Это даже не, не проклятие, не карма, это дурь. блин. Но, тем не менее, это дурь из поколения в поколение переходит. И очень может быть, что чисто подсознательно с такой программой существования детей иметь совсем не хочется. Просто чисто подсознательно блокируется. Если с моим ребенком произойдет то же самое, так лучше пусть его не будет. Я его слишком люблю для этого, чтобы допустить подобные вещи. Конечно, присутствует. В основном, я вам честно скажу, 80% женщин, которые страдают психосоматическим бесплодием, они страдают именно по этой самой причине, потому что они не видят по-другому, как можно взаимодействовать со своими детьми, иначе, чем мама взаимодействовала с ними же самими или папа. Просто не видят. И, и примеры даже, которые да? я вижу, я говорю, посмотри вот так, не, не лезет пока они не уходят. Пока не входят, пока ты вот эту конструкцию не разберешь, она не войдет. Она просто у вас настолько давнишняя по крови переходящая. Чистить надо, родовые линии чистить, разбирать на ментале, каузальные цепочки. То есть займись просто комплексе этим вопросом, плюс руны, плюс формулы, весь твой арсенал, который ты знаешь. Пожалуйста. Ну вот я родовые линии сейчас прочищаю, и пошло, угу. понеслось.